Всем привет, друзья! Решил записать видео, в основном для партнеров своих. Смотрите, друзья, сетевой маркетинг – это бизнес командный. В нем работать и добиться успеха можно только работая в команде. Смотрите, каждый из нас индивидуальный дистрибьютор, каждый из нас индивидуальный партнер, который строит свой бизнес но больших успехов можно добиться только работая большой командой и представьте вот есть в команде люди это можно сопоставить вот со спортом да например я раньше играл в футбол и футбольная команда да вот футбольный матч есть вратарь защита полузащитники и нападающие точно так и в сетевом маркетинге есть первая линия вторая третья линия четвертая пятая ну и так далее то есть работа есть люди которые в высших статусах есть поменьше есть средние это все команда и весь товарооборот поднимается от командной работы и чтобы добиваться больших результатов нужно чтобы команда работала сплаченно. защита полузащита нападение вот цель э, выиграть чемпионат мира по футболу да? что нужно собрать лучших игроков в нашем маркетинге нужно собрать лучших э, дистрибьюторов. Да? Нужно их натренировать как команду. да, И поставить цель выиграть, стать чемпионами мира. В сетевом маркетинге точно так же, как и в спорте. И представьте, вот э, здесь команда, да, набрали команду сборную. Она едет на чемпионат мира. Но кто-то не пришел... Во время отъезда э, на самолет не полетел на чемпионат. но ну, опоздал там, прогулял там. Кто-то приехали на чемпионат мира, кто-то не пришел на тренировку. Кто-то не пришел обедать. Кто-то не вышел на зарядку. Через час футбольный матч, игра ответственная. А команда выходит на игру, нужно 11 человек, а пришло только 8 и вы выходите, полный стадион, и вас 8 человек. Вот послушайте, в сетевом маркетинге точно так же, когда ты начал бизнес, стал дистрибьютором какой-либо компании, и ты поставил цель стать, добиться самого высокого ранга, ты набираешь людей в команду, отбираешь. Из тех людей, которые приходят становится кто-то потребители продукции, кто-то будет э, заниматься розницей, кто-то будет потихонечку подписывать людей, кто-то будет строить бизнес. И тот человек, вот ваш спонсор, он э, рассчитывает на вас, что вы будете строить сеть, работать, помогать, делать товарооборот. Давайте для примера. Вы пришли в бизнес, в сетевой маркетинг. Вы спонсор, вы набираете в команду людей, в первую линию, Люди покупают продукцию, кто-то из них становится потребителем, кто-то занимается продажей, а кто-то э, строит сеть. Из этих людей вы набираете э, в команду тех, кто с вами дальше пойдет, лидеров. да, И помогаете уже первой линии делать то же самое, набирать в команду людей, чтобы они пользовались продуктами и строили сеть. И так далее. И у вас образовываются команды. И с этой командой вы ставите цель. Давайте в этом месяце, например, вот в марте сделаем товарооборот такой-то и такой-то. Твоя работа на этом участке такая-то, твоя работа такая-то, ты должен подняться в ранге э, на такую ступеньку, ты на такую, вы сложили товарооборот и понимаете. И начинается месяц, и люди не делают ту работу, о которой договорились. Они не ходят на презентации, они не ходят на тренинги. Они не обучают людей. Представьте, какого вы достигнете статуса. Какой у вас будет статус, какого ранга. Выиграете ли вы чемпионат мира. Я думаю, что и вы, надеюсь, понимаете, что никаких шансов нету. Поэтому сетевой маркетинг это командная работа. и Здесь нужно добиться результата. Можно только вместе, работая сообща. Должен быть командный, вот командная работа. Только тогда можно добиться результатов. Нужно начать с минимума, разговаривать с людьми, давать людям информацию, что есть возможность такая-то, такая-то. Вот такие-то продукты, вот такая компания, вот такая система работы, вот такие спонсоры, мы, ну, наставники, они нас приведут к результату. Подписали людей. Дальше помочь человеку подписать своих людей в бизнес запустить этот механизм, и тогда э, будет работать команда. Но если же вы э, ставите цель быть просто пользователем продукции, да, это тоже хорошо, постоянный потребитель, это тоже хорошо. Но если вы строите, э, у вас цель э, стать, например, бриллиантом компании, либо еще что-то, изумрудом или рубином, ну, в высоком статусе, то вы должны сами взять ответственность на себя и просто быть постоянным и выполнять простые действия. И вас люди будут повторять. Если же вы пропускаете все вот эти вещи, вы непостоянные, у вас нет такой целеустремленности, знаете, у вас будут в команде точно такие же люди, которые не пойдут за вами, которые э, не дадут вам тот товарооборот, не дадут тот успех. Я желаю вам удачи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Все, всем хорошего дня, пока-пока.